Друзья, всем большой привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю салат на Новый год. Название для салата я выбрала «Тигровый» в честь символа 2022 года. Готовить я его решила не просто с отварной морковью, а с морковью по-корейски. Получается очень красиво, оригинально и вкусно. В конце мы с вами попробуем вместе салат и посмотрим, какой он получился внутри. Для начала приготовим морковь по-корейски. 200 грамм моркови натираю на терке для корейской морковки. Приготовить ее очень легко и быстро, если у вас есть все нужные специи. Я покупаю уже готовую смесь специй. Сюда входит паприка, кориандр, красный и черный перец. Очень удобно. Добавляю соль, одну чайную ложечку сахара, 2 чайные ложки специй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 Куриную грудку немножко посолю, поперчу и добавлю майонез. Хорошо перемешаем. Куриная грудка зачастую получается немного суховатая. Если мы ее перемешаем отдельно с майонезом, то получится более сочно. И при нарезке салат также не будет разваливаться. 60 грамм твердого сыра натираем на мелкой терке. 70 грамм грецких орехов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 тигровый салат готов получился он очень вкусный оригинальный и пикантный я его украсила черносливом и белком вместо чернослива можно использовать черные оливки давайте же я попробую салатик и расскажу вам свои впечатления Получается очень-очень вкусно. Это прекрасное сочетание продуктов. Корейская морковь с грецким орехом, сыром, куриная грудка. Обязательно попробуйте приготовить такой салат. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.